Доброго дня, Вася. Привет. Как вы видите, сегодня я решил провести обзор по личным вещам. Какие есть личные вещи в интернете особо дорогие, так скажем. Причем у вас бывшие употребления в основном, как видите уже на картинке, которая перед вами. Сумки у вас, сумки полмиллиона Брионная сумка у вас, что это за цена такая-то? Квартира такую, можно купить однокомнатную. Но еще меня очень удивила вот эта вот штука. У меня у у папы была такая, тоже называть ее с канадского соболя. Это норка какой-то, ну может быть у вас и канадский соболь, цена у тысяча. Тысяча, при том если она новая еще пролежала в пакете, пакете когда папа твой молодой лет 30 назад был вас или сколько, не знаю, 50 короче лет 30 назад такую шапку если брана новая стенником и 1000 цена вася а здесь две сотки две сотки вася смотри как вообще богатая Богатая. шапка канадского совы 9 шкурок новая цельная не имитация нах болванка. кто болванка Будь бальванка купит, если кто это за две сотки, это вообще телефон беру редко. Ты из что ли? Тебя шапку такую за сотки продавал. Я бы просто вот я на телефоне сидел, просто ждал бы. ждал бы когда. Причем в течение месяца ждал бы, когда ее купят. Короче, не знаю, кто эту шапку купит, но по любасу же кто-то купит. Шапка канадского особо. Ладно, в общем, короче. Всем удачи, душевно в душу, всем пока, удачных покупок всем вас.